Милость Божия, дорогие братья и сестры, да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Некоторое время назад я смотрел очень интересный круглый стол, видеозапись круглого стола, который произошел в Москве. Там собрались священники и христианские мыслители, которые размышляли о том, почему человек уходит из церкви. Такая вот тема, почему, скажем, молодой человек или не очень молодой, почему они уходят из церкви. И я стал думать над этим, конечно, тоже какие-то выводы делать, мысли свои так приводить в порядок на этот счет. Это действительно интересная тема, тем более дорогие. Эта тема очень важна для всех нас, потому что ведь часто мы служим тем самым, к сожалению, предметом соблазна, из-за которого люди Уходит из церкви. Давайте сегодня немножко поговорим об этом. Я думаю, что это должно нас с вами заставить задуматься о том, все ли в нашей церковной жизни в порядке, почему вообще люди уходят из церкви. Конечно, давайте сначала поговорим о детях, сначала о детях, потом о взрослых. Ребенок, если он растет в верующей семье, ходит с детства в храм, то по определению про детей здесь даже говорить нечего. Если он живет в нецерковной семье, он в храм не ходит, он в Бога не верует. Вспоминаю себя, я таким вырос, я абсолютно был... Для меня церковь это что-то потустороннее было, я вообще не представлял. Даже мимо храма проезжал, в сердце никаких, никак это не отзывалось вообще. Церковь это или простой дом вообще не, не делал различия. Ну, памятник архитектуры 15 века, не больше. Человек, который живет в христианской семье, он в храм ходит с детства, например. Его причащают, исповедуют. Но у него детская вера. Эту веру нельзя еще назвать полноценной. Безусловно, это благодатная вера, да и в каком-то смысле полноценная, потому что на детском уровне ребенок может молиться, о чем-то боженьку просить. Вот. Но это детская вера, которая связывается с тем, что есть какой-то добрый батюшка, который сидит на небесах, вот как на земле есть батюшка, также на небесах есть такой же батюшка добрый, который вот в сияющих золотых одеждах сидит, ну или что-нибудь подобное. А во всяком случае, детская вера, она, ну, ее нельзя назвать по-настоящему такой доброкачественной верой. Вот, хотя мы знаем из истории, что было, были и даже дети-мученики, дети-мученики. Но это, конечно, что-то такое редчайшее, что-то исключительное что можно вообще приписать просто каким-то особым и, во-первых, свойствам ребенка, и особой, наверное, удивительной системе духовно-религиозного воспитания в семье. И вот ребенок вырастает, становится подростком. Подростки проходят через бунт отрицания всяческих законов, устоев, Волосы обязательно нужно красить в какой-нибудь зеленый цвет или какие-нибудь себе приделать колечки, пирсинг или что-нибудь другое. То есть отрицание всяких условностей, отрицание семьи. В подростковом возрасте у детей даже появляется такое э, смущение, стеснение от своих родителей, они не хотят со своими родителями даже на улице появляться. То есть э, это нормальный процесс, это процесс абсолютно нормальный, происходит... Процесс отделения ребенка от родителей, процесс такого обособления ребенка от родителей. Это очень хороший процесс и правильный. Знаете, это как змея меняет шкуру, да? иначе она между двумя какими-то деревьями или, там, э, или протискивается, чтобы старая шкура зацепилась. Это болезненно, но это необходимо. И для ребенка это необходимо. Если он не пройдет этот процесс, то он может остаться навсегда, на всю жизнь инфантильным, привязанным к мамочке, к папочке. Он, может быть, не создаст свою семью никогда. Он будет вечно сидеть при материнской юбке. Будет для него главным не его мысль, не его соображения, не его решения, а решение, мысль, воля родителей будут главными. Это неправильно. С точки зрения психологии это как раз обличает изъян в воспитании детей. Дети не вырастают из детской фазы. Мы, кстати, сегодня это часто очень видим. Дети вот на таком инфантильном уровне остаются, даже взрослые дети, и в 30, и в 40 сидят на шее у родителей и не могут отделиться все никак на языке психологии это называется сепарация, сепарироваться от родителей они не могут. И вот, конечно, в это время, во время подростковое, подростковое у детей бывает происходит кризис веры. Вообще у детей происходит отторжение от всего, что было прежде, и в частности от веры тоже может произойти отторжение. И это как это ни странно, и не будет ни дико звучать из моих уст, из уст священника, это нормальный процесс. То есть, какой-то кризис, какие-то моменты размышления, а нужно ли это ему, насколько в, этой, в жизни в его это значимо, это совершенно нормальный процесс, все эти мысли должны занимать ум ребенка. Другое дело, что правильный вывод, который нам хотелось бы, чтобы ребенок сделал, что да, это в моей жизни должно занимать большое значение. Но через такой кризис обязательно проходят все дети, которые становятся подростками. Знаете, как мы вырастаем из коротких штанишек или из детских сказок, так и дети вырастают. И им уже тесно в лоне, в рамках той религиозности, к которой его приучили с детства. Потому что если для ребенка там пяти, семи, даже десяти лет, естественно представлять, что где-то на небесах, в сияющем облачении сидит добрый Боженька. Если для ребенка легко представлять, что вот все наши куличи, яйца, Пасхи, все это имеет такое принципиальное прямо религиозное значение, что мы чуть ли не причащаемся, когда вот это вот, когда куличик там или яичко вкушаем, то, конечно, уже у подростка происходит перемена сознания. Это нормально. Вообще на протяжении жизни у нас наша, наши религиозные представления несколько раз испытывают период кризисов. Вот кто занимался семейной психологией, знает, что и семья всегда проходит через ряд кризисов. Это кризис первого года супружества, когда розовые очки, так сказать, снимаются, когда уже супруги видят друг друга более адекватно. Происходит такое прозрение, и у многих наступает разочарование, а такой ли мне супруг или супруга нужны. Есть кризис 8 лет други, другого времени. То есть несколько раз на протяжении супружеской жизни, даже если нет никаких других проблем, если все гладко и хорошо, всегда супружество проходит через несколько, через несколько кризисов таких. Они так и называются нормативные кризисы, они обязательно должны быть. И как говорят вот семейные психологи, после, каждого такого, после прохождения каждого такого кризиса и муж, и жена должны принимать внутреннее решение. Я ее принимаю. И я вновь ее выбираю. Я хочу ее иметь своей женой. Также там жена говорит: да? Я его выбираю. Вновь она должна это сказать там, спустя 8 лет брака, например, там, или, или 15 лет брака. Вот эти вот нормативные точки кризисов супружеские. Вот так в отношениях с Богом постоянно наши представления меняются. Первый раз это происходит в подростковом возрасте. Потом когда уже подросток переходит в фазу более взрослого человека, примерно эм, там, в 20 с чем-то, с хвостиком. Еще очень сильная ломка таких представлений происходит в 30 лет, когда уже человек понимает, что он уже из молодого состояния выходит уже совсем во взрослое состояние. Потом, когда человек уже его жизнь начинает клониться к закату, он опять переоценку всей своей жизни, всех своих представлений производит, и политических, там, и социальных. И он также думает о том, что а вот эта вера, вот эта церковь, в которую он ходил, насколько она ему нужна. Но Мы отвлеклись. Итак, подросток, конечно, он будет испытывать протест против веры. И здесь в церкви ребенка может что удержать, дорогие? Только живая религиозность. Если родители с детства привили ребенку живую религиозность, живой опыт общения с Богом, живой, не вычитывание по молитвослову молитв, этот бубнеж благочестивый, а когда ребенок стоит, переминается с ноги на ногу. И не то, что человека, ребенка притаскивают в церковь сонного, расталкивают, говорит, стой тут. И он стоит, а впереди спины людей, как лес какой-то, и ребенок ничего не понимает, он растет, растет, растет, и ему никто ничего не объясняет, его никто не научил живой религиозности. Вот тогда может произойти да, следующее, что этот ребенок уйдет, что этот ребенок, испытает испытав кризис веры, поймет, что вся эта такая детская игра благочестивая ему неинтересна, жизнь гораздо сложнее, интересней, многообразней. Потому что у него нет живого опыта Бога. А наша с вами задача с младенчества учить детей этому живому Бога общению. То есть, чтобы ребенок обращался к Богу не только словами слова, но и своими, своими словами просил, о чем, это, о чем нужно ему, что его беспокоит. Мама вечером может посидеть и сказать малышу, вот ты подумай, что, о чем бы ты хотел Господа попросить. И ребенок может быть совсем не о том, о чем думает мама попросит, совсем не о том. Мама думает, что ребенок попросит ну, там, там, велосипед, а ребенок скажет, боженька, сделай так, чтобы мама с папой не ругались, например. Понимаете, у ребенка своя психология, это очень важно, чтобы он имел живой опыт богообщения, просил, о чем ему нужно. И вот если такой живой опыт богообщения есть, заложен в ребенка, то тогда даже во время этого кризиса своего подросткового ребенок не отречется от Бога. Ему, может быть, станет тесно ребенку в каких-то рамках нашей церковной жизни. Он скажет, вы знаете, меня вот немножко раздражает вся эта позолота, этот ритуал, знаете, дети хотят все время все не спровергнуть, им хочется э, одеваться не так, как другие, вести себя по-другому совершенно. И вот этот вот продуманный ритуал, особенно если девочки подростку скажут, а ну-ка быстро юбку надела, а ну-ка платок надела. А как раз она находится в, вот в процессе протеста, это может, это может их оттолкнуть, но если есть живой бога, опыт бога общения, то ребенок на какое-то время может быть, чуть-чуть отойдя от церковной жизни, дистанцировавшись, он потом в церковь вернется на новом витке, на новом уровне, как другой человек, более зрелый, вернется в церковь, безусловно. Ко мне часто приходят и сами эти ребята, которые говорят, в у нас какая-то ломка происходит сейчас наших представлений, нам душно в церкви, нам хочется... Я говорю, ну так, дорогой мой, так ты иди на улицу, иди, гуляй, бегай и радуйся жизни. Но с церковью не нужно связь разрывать. То, что тебе кажется в твои 16 сегодня глупым, смешным, в 25, в 20 даже, тебе покажется имеющим смысл. А он говорит, а как эту связь, как эту ниточку с церковью-то сохранить? Очень важно, приходи и причащайся, молись и причащайся, то есть не отступай от Господа. Если ты эту связь утеряешь, тебе будет очень тяжело потом... Опять наладить все это. И я скажу по опыту, что я знаю очень много людей, вот, которые были детьми, потом выросли. Собственно, все прихожане, молодые юноши, девушки нашего собора, они на наших глазах, потому что я в соборе 16 лет служу. Да? И поэтому, когда я сюда пришел, это были дети маленькие, а потом я их здесь венчал а потом даже крестил детей уже у некоторых этих детей выросших. И я хочу сказать, что все люди, у кого было живое религиозное чувство, все они, безусловно, пройдя через подростковый кризис в вере, они все вернулись в храм. Есть еще один страшный подводный камень, прям таки скала, на которую может налететь благочестие ребенка. Если родители проявляют, ну, не скажу, Фанатизм, не скажу, но какие-то крайности в христианском воспитании проявляют. Если они перегибают палку в христианском воспитании, если они принуждают к христианской жизни, то вот тут может произойти у подростка очень резкое отторжение, очень резкое. Знаете, я знаю случаи, когда вот одна девочка которую отец очень жестко заставлял молиться, заставлял поститься. И никакие разговоры с этим отцом и с мамой. И даже с самой девочкой, когда я говорил, что ну ты пойми, что ну, такие родители, родители не выбирают. Да. Счастье, что у тебя есть родители, у кого-то вообще нет родителей. Но говорю, я ей этой девочке говорил, что это плохо, что они просто тебя ломают об колено, заставляя тебя заставляете там поститься, молиться, вычитывать разные правила, понимаете? Это ходить на службу, там, пинками поднимают, чтобы она ходила на службу и выставила службы всякие. Конечно, это приводит к очень печальным результатам. К очень печальным. И девушка эта, она не стала неверующей, не стала неверующей. Но она очень редко, дважды в год заходит в храм, но никогда не с родителями. То есть вот это болезненный, этот опыт... Она даже не может вместе с родителями рядом молиться, потому что настолько сильные были нанесены травмы ей психологические, что, конечно, на всю жизнь это остается. Поэтому, дорогие, религиозность, к которой мы приучаем наших детей, никогда не должна быть насильной, насильной, никогда. Религиозность, которой мы приучаем детей, не должна сопровождаться угрозами Какими-то «Бог тебя накажет», Там, «У тебя детей не будет потом», «Ты еще вспомнишь мои слова» и так далее. Все это абсолютно неправильные подходы. Воспитание ребенка в вере должно быть соединено с любовью, со свободой. Мы должны объяснять ребенку, что такое молитва. Как можно научиться общаться с Господом? У церкви выработан, знаете, колоссальный опыт о том, как наладить это общение с Господом. Можно почитать святых отцов, можно почитать разные другие книги благочестивые, где все это рассказывают, можно поговорить со священником. Я бы что-то подсказал в этом смысле, как ребенка этому научить. Но только так, с любовью, уважая, что когда он становится подростком, у него возникает некоторое... некоторое Конфликт с официальной церковностью, но это не значит, что у него конфликт с Богом возник, это не значит. Это значит просто, что у него детская модель и представление религиозные меняются на зрелую, на уже более взрослую модель. Что касается взрослых, дорогие, взрослые, почему они уходят? Или взрослые, что такое взрослые? Взрослые с какого возраста считается? Давайте считать с молодого возраста, с молодого, с 20, там, скажем, там, 3-25 лет. Вот, к примеру, пришел человек, который в подростковом возрасте отошел немножко от веры. Его мир закрутил, закрутил. Потом он, может быть, потихоньку опять начинает возвращаться к вере. Или пока не начинает возвращаться к вере. Но потом он переходит в фазу уже взрослого возраста, 20 с лишним ему лет. И тут, конечно, его влечет мир со всеми своими удовольствиями и соблазнами. Очень большое количество людей не ходит в храм. Вот когда мы думаем, почему так мало людей по-настоящему ходит в храм, живут христианской жизнью. Потому что эти люди выбрали потакать своим грехам, жить, потакая страстям своим. Юноши блудят, девушки тоже вступают в какие-то отношения с мальчиками, и все живут, молодежь очень часто употребляет какие-то наркотики или даже легкие наркотики, развлекается, допускаются какие-то не очень христианские там моменты, и, конечно, вот этот мир, увлекает молодого человека и тоже может его оторвать от, от веры. Собственно, в Библии, дорогие, мы находим с вами, в Священном Писании, массу этих примеров, которые показывают, что именно эта модель является самой главной. Помните притчу о блудном сыне? Отец, у которого были два хороших сына, и один стал молодым, и его мир поманил, и он сказал, «Уйду я от тебя». И пошел, и промотал с блудницами все свое там имущество, которое ему отец дал, и так далее, вот об этом не говорят. Но это действительно так. То есть подавляющее большинство людей не ходят в церковь и говорят, что они неверующие, бегут от веры, не хотят себя назвать верующими. Только для того, чтобы для себя, внутренне для себя санкционировать ту греховную жизнь, которую они ведут. Потому что если ты Скажешь, что я верю в Бога. Это тебя должно стимулировать, что-то изменить в твоей жизни. Ты должен о чем-то задуматься. Если уж тем более ты станешь в храм ходить. А если ты говоришь, я не верующий, или это не для меня, или я не задумывался над этими вопросами. Вранье, задумывался. Но ты сказал нет. Знаете, э, ск какую бы мы ни взяли, какой бы мы ни взяли век истории нашей, и даже древней истории, мы всегда увидим, что именно... Влечение к греху, влечение к греховным удовольствием является главной причиной, по которой человек не идет к Богу. Я уже приводил много раз, и еще раз повторю, эту знаменитую юношескую молитву Блаженного Августина. Он, смеясь, ее в своей исповеди приводит, в книжке «Исповедь». Блаженный Августин, который жил в IV веке, он говорит, что, говорит, когда я был молодым человеком, я гулял, блудил и безобразничал. И, и, Хотя мать воспитала в вере и благочестии, мать святая, канонизированная, святая, воспитала вере. Но мир меня так увлек, что я все бросил, пустился во все тяжкие. И единственная молитва, я стеснялся молиться, официальной молитвой, стеснялся отче наш прочитать. Единственной молитвой, которая на моих устах была, это «Господи, сделай меня святым, но только не сейчас», говорил он. То есть он понимал, что хочется к Богу двигаться, какие-то шаги делать, но, но не сейчас, пока подождем. То есть вот самый важный для взрослых людей, самая важная причина, мотив, по которой люди не ходят в храм, не ходят в церковь, потому что они хотят чувствовать себя свободными, чтобы пользоваться теми благами, срывать те плоды, которые растут на деревьях, мира сего пользоваться теми благами которые мир сей предоставляет и не только в россии, это во всем мире такая тенденция, вообще у человечества такая тенденция убегать от веры и от Бога, потому что если ты будешь веровать тебе нужно что-то менять в своей жизни, а это не хочется лучше от этого всего убегать и избегать, дорогие я не знаю, есть ли люди, которые ушли вот есть такой расхожий представление, да, что есть люди, которые вот они веровали, потом они узнали какой-то факт, какой-нибудь научный факт. Умные ученые люди там, и они перестали веровать. Есть такое расхожее мнение, что вот этот, когда человек глупый, он верит, а вот он стал умным, и он перестал верить. Вот ученый какое-то открытие сделал, и человек перестал верить. Это глупость полная, чушь, дорогие потому что никогда никакие открытия от веры не уводили и подавляющее большинство ученых верующие люди и даже я читал замечательную статью в которой приводится список всех лауреатов нобелевской премии и большая часть из них верующие люди потому что если ты например какое то что то узнаешь какое то открытие то но, но ты имеешь живой опыт Бога. Вот что самое важное, живой опыт Бога. То есть ты молился, и Бог тебе откликался. То есть ты знаешь, что все это работает, что все это действует. Что Бог, Он правда есть, и Он тебя правда слышит. Если это есть, то прочитав какой-нибудь факт, это никаким образом. Но это позволит тебе, может быть, переформатировать свою картину, какую-то миропонимание может быть, даже там мировоззрение в чем-то, но ни в коем случае это не, это не, не произведет какого-то в тебе, какого-то религиозного соблазна. Поэтому это, конечно, выдуманный аргумент, что, дескать, люди уходят от веры, когда они больше начинают знать, когда они с какими-то открытиями знакомятся, ну и так далее. Еще, дорогие, для взрослых людей, какой большой соблазн, какой большой соблазн ухода от веры? Плохой, дурной пример самих христиан и нас, священнослужителей в том числе. Когда человек какой-то, вот он слабенько верит, даже у него нет еще, не сформировалось свое. Вот я это закончу этим, но сейчас я забегаю вперед, и скажу, что самое дорогие, то, о чем я уже сегодня говорил, самое главное, это стремиться к тому, чтобы в тебе сформировался подлинный личный опыт общения с Богом. Я вот думаю, что бы я тут со своими всеми этими разговорами бы значил, если бы у меня не было такого личного опыта встречи с Богом, когда я просил Бога, и Он мне открывался. Я с Ним разговаривал, и я Его слышал, когда я на примере моих прихожан каждый день вижу, как Бог рулит, как Он разруливает наши жизненные ситуации, как Он нас вытаскивает из безвыходных проблем каких-то. Итак, вот смотрите. Если человек еще не пришел к этому личному опыту, то есть он только вошел в храм, его все привлекает, ему все нравится, но, но у него еще не сформировалась эта база, этот фундамент, а это должны годы пройти, пока этот фундамент личных отношений с Богом сформируется, пока у него этого нет, он начал ходить, увлекся, вот во время перестройки было огромное количество таких людей, да, которые хлынули в церковь, а потом увидели, что церковь требует меняться, от чего-то отказываться, работать над собой, что духовные озарения приходят не через неделю, не через месяц, а церковь что, может быть, ты к концу жизни каких-то духовных озарений сподобишься. И многое другое И, конечно многие люди отхлынули и вот очень важный момент мы сами христиане даем повод к соблазну даем повод к соблазну своей иногда греховной жизнью или даже своей узостью какой-то узостью и глупостью мы становимся посмешищем у людей или которые приближаются к церкви, у интеллигенции такой приближающиеся к церкви, или тех, кто еще очень только вошел и робко интересуется. Вот я вам скажу, дорогие, без преувеличения, что за последние вот годы, за последние там 10 лет, к сожалению, благодаря средствам массовой информации, вот той разной пропаганде, такой антихристианской, а в частности, в большей степени, благодаря нашим глупостям, которые мы, верующие, допустили, мы подали огромный соблазн для большого количества людей, которые не хотят ходить в храм, понимаете, которые отрекаются от Бога, которые теперь начинают, если они раньше индиферентно, равнодушно относились в церковь, прямо сейчас ненавидеть начинают церковь. Когда, я, когда эти девушки Пуссерайт выступили, да, и я слышу интервью по телевизору, где какой-то православный казак с иконой говорит, надо их, надо их высечь, надо их пороть на площади. И, конечно, а другая женщина, православная какая-то христианка, говорит, их убить за это мало. Я сразу понимаю, что все, все что бы я не говорил нашей интеллигенции, все это бесполезно. Когда я вчера читаю новость, новость, какая-то православная женщина, может быть сумасшедшая, может быть нет, я не знаю. Тут, короче, в Петербурге будет устраиваться какая-то выставка, куда привезут, э, сделают копии статуи. Знаете, что в Венеции, во Флоренции, простите, есть знаменитая станция, статуя Микеланджело Давид. Давид такой красивый. Я был во Флоренции, я видел этого Давида, э, и, но он обнаженный. И вот эту копию, такую точную копию привозят в Петербург. И еще другие какие-то эти. И вот одна женщина православно написала, что она протестует, потому что это какой-то мужик голый стоит. И значит, это оскорбляет эстетические чувства. Понимаете? И ей бы так деликатно объяснить, что, дорогая моя, вот как раз вот это воспитывает чувства эстетические. Вот если ты не хочешь, чтобы дети учились там порнографии по телевизору, а чтобы они хорошие о человеческом теле, о красоте какой-то восприняли, вот они на этом должны учиться. Вместо этого нет, конечно, ей сказали, да, да, да, конечно, испугались. Еще верующие стали подписываться какие-то там, собрали целую хартию, петицию, и теперь ему оденут юбочку, Давиду, значит, там, сошьют штанишки этой статуи. Но это смешно. Но если бы мы так за чашкой чая сидели, это смешно, но ведь проблема в том, что как вы думаете в глазах интеллигентных людей, нормальных интеллигентных как теперь верующие люди, что о них думают, понимаете? Или когда какие-то подростки начинают в Дарвиновском музее, там есть такой Дарвиновский музей в Москве, где объясняется эволюция человека. Когда они начинают с баллончиками краской поливать людей, что раз ты приходишь в этот Дарвиновский музей, ты, значит, Против Бога, потому что ты признаешь признак, принципы эволюции там, и так далее. Начали краску распылять на людей. вот там Начали какие-то лозунги плохие писать. Понимаете? Все это настолько не то, понимаете? Настолько это не, не те меры. Это меры каких-то маргинальных, неадекватных людей. Ну, у нас мир-то многообразный. Замечательно, что и такие есть люди. Но только бы они поменьше высовывались бы и не позорили церковь своими такими выходками и вот своими такими акциями. Понимаете, постоянно приходится читать. Каждый день я читаю все, что пишут о церкви, о вере, о всех вещах, связанных с верой, и я вижу, что постоянно верующие подают какие-то поводы к соблазну. Порой и священнослужители подают поводы к соблазну, своим поведением, иерархи церковные подают. Мы все не будем говорить о персонах, мы все подаем поводы к соблазну, дорогие. Да не будет этого, да не будет. Потому что это может, повторяю, людей со сформировавшимся фундаментом личной веры, это не смутит. А вот людей, которые еще только присматриваются, приглядываются к церкви, это их очень может сильно отбросить назад. или людей, которые ходят пока, пытаются постичь, но еще им не открылось в полноте. Когда они видят, узость нашего подхода к каким-то общественным явлениям, каким-то фактам, событиям, когда они видят нашу какую-то скандальность, какую-то грызню Все это может таких людей, конечно, отвергнуть. Еще очень важный момент, дорогие, может быть, даже последний, я не буду, еще хотелось бы о многих-многих интересных моментах, что может людей отвратить от веры? Последнее, о чем я хочу сказать только, не злоупотребляя вашим вниманием. Наша церковная жизнь скучная? Надо правиль, правда это сказать? То есть, может быть, мне не скучно, кому-то из здесь стоящих не скучно, но я знаю огромное количество людей, которым все это становится скучным. Потому что нельзя христианскую жизнь только этим ограничивать, только храмом. Ну храм, ну служба, день за днем, проходит год-два, и человеку это вдруг начинает надоедать. Либо ты углубляйся в молитву, становись молитвенником. Но из нас немного людей, молитвенников, и немного людей, которые хотят да, стремятся к этому. Но... Много людей деятельных, активных, интересных. Конечно, дорогие, необходимо, очень важно и необходимо, чтобы в нашей жизни христианской были какие-то интереснейшие проекты, которых людей можно, к которым людей можно подключать. Вот при, маленький пример. У нас ходят молодые люди в храм, им становится все скучно, и они могут уйти. Но у нас есть община молодежная. Мы встречаемся проводим беседы раз в месяц, но они постоянно друг с другом общаются, выезжают на какие-то волонтерские акции, совместные паломничества. То они помогают там собирать продукты там для Донбасса, то они э, помогают какие-то памперсы для детей собирать, то они навещают стариков, то какие-то гуманитарные посылки разносят, то помогают ремонт сделать в квартире одной э, там, несчастной там, женщины, одинокой, там, многодетной. То есть Молодежь чем-то занята, и это очень важно. Нам в христианстве нужны какие-то проекты, которыми человек можно подключить. Вот у нас есть в Петербурге храм один, который я очень люблю. Это Федоровский собор, Федоровский государев собор. Настоятель собора мой друг, отец Александр Сорокин. Отец Александр сделал гениально. Вот если вы зайдете на его сайт, на его сайт Собора в интернете, там есть наше служение, нажимаешь кнопочку наше служение, вываливается список примерно из 30 служений, то есть на приходе существует 30 направлений служений, есть даже, я забыл как называется точно, то там служение, по-моему, служение чистоты, кажется так, то есть это по сути люди, которым нравится убираться, это такой профсоюз уборщиц и уборщиков называется вот там, вот они служение чистоты, и они встречаются, люди, которые понимают, что они, ну, не очень умные, там, им не нравится читать книжки, не нравится Библию там обсуждать, но они вот готовы немножко посидеть о жизненном своем, но вот они чувствуют все призвание убирать что-то, чистоту наводить, порядок. Они туда входят, в эту общинку, они собираются, устраивают какие-то свои, так сказать, акции, я не знаю, там, какие-то волонтерскую уборку, Куда-нибудь приезжают всей своей такой толпой, что-нибудь убирают там, что-нибудь наводят порядок. Они дружат, они общаются. И там 30 таких направлений. Если ты хочешь, если ты бросивший выпивать алкоголик, для тебя тоже прекрасное есть, для бросивших там, завязавших алкоголиков общества. Если ты многодетная мамочка, другое тебя ждет, другая и ты будешь другим мамочкам помогать, и мамочки тебе, и вы будете сидеть друг с другом, дадите друг другу отдыхать и общаться и так далее. Я вообще считаю, что на любом приходе это идеальная модель, идеальный вариант, на любом приходе обязательно такое должно быть. Многообразие служений. Я говорю отцу Александру, отец Александр говорю, а какие ты вот еще там не сделал служение? Он говорит: слушай, какие. Вот приходят люди, если говорят со мной, вижу, что они вот хотят чем-то заниматься, я такое служение делаю. И говорят, мы вот сделали пока 30 там у нас их, потому что больше не было вариантов. Но если придут люди и захотят, например, общество, я не знаю, там, там филателистов какое-то православное, ну, пожалуйста, пусть будут какое-нибудь другое или чем-нибудь другим заниматься. Это очень интересно и важно. Но самый важный вопрос, вот мы говорим, что это вот при таком-то приходе, но значит ли это, что церковь должна этим заниматься? Не уверен. Вот, например, в формате нашего собора у нас нет помещений для этого. Нет помещений. Знаете ли, что вот эти дома, которые стоят, когда выйдешь вот сюда, вот с этого входа, банк, там, стоматология, кафе, столовые, там, магазины, это все были дома нашего храма. До революции. И там проводились занятия воскресной школы. При нашем соборе Троицком-Измайловском до революции была лучшая детская школа воскресная. Лучшая в Петербурге. В императорском Петербурге лучшая. Об этом пишет протопресвитер Георгий Шавельский. Претопресвитер армии и флота в своих воспоминаниях. Можно почитать. Говорит, при Измайловском, говорит, там отец Иоанн такой есть. Я забыл фамилию. Говорит, отец Ан. А у них, говорит, до 400 детей собирается, говорит, они там устраивают и праздники, и все-все-все. Это до революции было, понимаете, больше ста лет тому назад. Сейчас у нас ничего нет, ничего из помещений. Мы не можем устроить посиделки, чаепитие у нас в соборе. Мы не можем столы поставить, понимаете, у нас нету этого, этой возможности. И построить ничего нельзя. Я говорю настоятелю, может быть, мы построим какой-то домик финский, деревянный. Говорит, запрещено, потому что храм это памятник, и запрещено что-то рядом строить. Конечно, говорит, построили бы. Но значит, что это мы, христиане, должны в миру налаживать такие общества, понимаете, такие вот служения, что ли, такие направления, чтобы людям было не скучно в церкви. Не скучно. Потому что естественно, что если ты ходишь в храм и только молишься, а потом ты возвращаешься в этот мир, у тебя не завязывается ни дружба, ни отношения с людьми какие-то, ни какая-то совместная деятельность, ни времяпрепровождения. Ведь мы в храме молимся, мы же не знакомимся, да? Мы же приходим помолиться в храм, уходим из храма, приходим в храм, уходим. И это все думаем мы. Конечно, нет, так не должно быть. Мы, христиане, должны создавать вот такие интересные направления деятельности, чтобы человек, он, ему не было скучно, чтобы он мог себя реализовать, найти по интересам себе друзей и занятия. Ладно, дорогие, о многом хочется сказать еще, но... Об этом можно думать и думать, и делать какие-то выводы. Подытожу, что самое главное, к чему мы должны стремиться, чтобы в нас самих и в тех людях, с которыми мы соприкасаемся, сформировался живой опыт Бога общения. Бог – это не абстрактное существо, сидящее в заоблачной дали. Бог – это наш любимый Отец Небесный, который любит нас больше, чем земные отцы. Я в своем земном отце при всей любви нахожу недостатки. И как он меня воспитывал, и что-то там другое. Нахожу, мы все в родителях своих находим недостатки. В Боге нет таких недостатков. Это идеальный отец, который и терпит, и любит, и верит в тебя. И очень хочет, чтобы мы с ним разговаривали, мы с ним общались. Спокойно, не вычитывая что-то, не читая по книжкам, а спокойной, живой речью мы попросили о том, что у нас на сердце. Поговорили с Господом, и Господь обязательно нам ответит. И будет нам открываться, и в нашей жизни будет как-то управлять. Я всегда людям говорю, не бойтесь Бога просить участвовать в нашей с вами жизни. Мы стесняемся, не хотим как напрягать, что ли. Но к Богу это не относится, нужно его подключать к нашей с вами жизни. Господь да благословит всех вас. Аминь.